В настоящий момент общеизвестно, что итальянские компрессоры являются одними из самых надежных и эффективных на рынке. Во многом это объясняется использованием при их производстве современных достижений, новых материалов, а также серьезного контроля качества выпускаемой продукции. Норвер Конси 100 на 360, поршневой компрессор с ременным приводом, объемом ресивера 100 литров. Производительность 360 литров в минуту. Данная модель поставляется как на 220, так и на 380 вольт. Производство и сборка – Италия. Рабочее давление составляет 8 бар. Мощность – 2,2 кВт. Скорость холостого хода – 1570 оборотов в минуту. Отдельно стоит отметить, что гарантия на итальянские компрессоры модели NC, производителя Norberg, составляет 2 года. Компактное исполнение компрессора и его небольшие габариты позволяют установить его даже в небольших помещениях. Компрессор оснащен удобной эргономичной рукояткой и тремя маневренными колесами для удобного перемещения. Двумя неповоротными и одним поворотом. Корпус головки имеет оребренную форму, изготовленный из плава с высокой теплопроводностью, повышающих эффективность охлаждения.